А за что? Да это судом не доказывает Да доказано, людей было за судом Вы не перебачите Должно быть на основании закона. закон мы знаем, какие у нас законы Вот же не коррупция нет Зачем это делать? Вот он в рабочее время, в рабочее время пьяный. пьяный за рулем аварию сделал. тьма была. Спасибо. Это твоя задача его, да? да? мы видели все, это как бы пьяный за рулем авария. Если бы человека убили за рулем, чтобы вы рассказывали, ребенка сбили бы или женщину? Вы обыкновенный преступник и убийца. А а а за что, за если, да это судом да, не доказывают Да людей было Вот да, это очень Должно быть на основании закона мы Вы не знаем, это. какие у вас законы Больше не коррупция нет а Больше время, время пьяный за рулю. Сосветитель из Марвелла! Это твоя задача его отдать? Да мы видели все это, как бы пьяный